Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге, принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владение приобретения разработки других видов оружия массового поражения. Отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов. Обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государственными гарантами, в числе которых будет и Россия. Ну То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украины документа. Но, Однако работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны отношения Крыма и Донбасса остается неизменным.